пятом уроке и э, я начну как всегда с молитвы и э, в этот раз были там какие-то вопросы я прямо в чате отвечал поэтому я не буду сегодня тратить время на дополнительные разбор на вопросов которые были по прошлому уроку просто мы будем продолжать э, читать и разбирать и если вы помните Прошлый урок был о потере человеческой гармонии с природой. Сегодняшний урок называется «Разрушение гармонии в человечестве». И он больше связан с проблемами Вавилона. Мы к этому через несколько минут подойдем. Но я все-таки для памяти хочу повториться. Но вначале, как я сказал, молитва. И прошу тебя, Небесный Отец, чтобы ты позволил нам видеть картину шире, Дай нам дух разумения, развлечения, и помоги нам, Господь, обогащаться от Тебя и от Твоего Слова. Башем Ешуа Машех. Я повторюсь. В чем я повторюсь? Ну, во-первых, я на прошлых уроках учил, что Бог, Он совершенный строитель и совершил для нас абсолютно совершенный мир, сотворил для нас. Но человечество пошло своим путем и использовало много чего, чтобы этот мир сокрушить, разрушить. Господь допустил это, но на определенном этапе Он включил исправление, тикун. И если вы помните, я приводил примеры, синонимы слова «восстановление и исправление мира», которые в том или в другом контексте разбросаны по всем священным писаниям. Мы живем в этом, и именно поэтому деяние 3 глава, 21 стих, устами Петра, Господь говорит, что перед возвращением Иешуа или в процессе его возвращения, там по-разному можно понять, все будет восстановлено и исправлено. Еще одна вещь, которую я хочу заметить, за прошедшие 4 урока я практически ничего не сказал, сатан сделал, дьявол сделал. То есть я говорил про него, особенно в контексте э, второго урока, когда произошло падение человеческого рода, или третьего урока, прошу прощения, когда э, змей, я там дал разные варианты, как оно могло быть, совратил человека, кто был змей, кто был в змее, очень непросто понять. Но я никогда не говорил, что вот дьявол взял и все это сломал. Знаете почему? Потому что обычно вот это вот э, выражение без попутал, дьявол сделал, оно имеет двойную проблему: такое выражение. Первое, это наша стандартная сдвинуть с себя всякую вину. Типа я белый пушистый, а он все наворотил. Второе. Э, в таком случае, если он все наворотил, мир становится биполярным, он становится с одной стороны Господь, Бог владеет миром, а с другой дьявол, который противостоит. Я очень в больших сомнениях по, такому, по такой постановке вопроса. Мы знаем из Писаний, что Сатан, он обманщик. И Ешуа говорит, он обманщик от начала. И я почему это говорю? Потому что некоторые говорят, что да... Когда сам Господь Иешуа был искушаем от сатана в пустыне, он признал, что дьявол владеет миром. В тот момент, когда тот поднял его на высокую гору и сказал, вот смотри, весь мир мой, поклонись, и я тебе его отдам. Я думаю, это была очередная обманная схема дьявола. И даже подняв еще на высокую гору, он не мог ему отдать весь мир, потому что весь, весь мир не принадлежит ему. Есть области, в которых он безусловно господствует. Это области там, где выжженный грех присутствует. И туда людям не стоит даже заходить. А когда они заходят туда, вот там их действительно сатан берет в свой оборот. А так на земле, по-моему... Так как я понимаю, и так как многие понимая рассматривая священное писание с еврейских позиций, он не может выходить за рамки позволенного ему Творцом. Это первое. Второе, что он, э, или точнее они, это не одно лицо сатан, это множественное. Бывают самых разных назначений, одни и выполняют прямые повеления Господа Бога. Как, допустим, в ситуации с Иовом или в ситуации с пророком Михеем. Помните, когда Господь повелевает одному духу пойти и стать духом лжи в устах пророка. Или как в случае с Саулом. Написано «дух Господа возмущал его», а в другом месте написано «нечистый дух». То есть компилируя два места, понятно, что это был нечистый дух, но его посылал Господь в возмездие за какой-то серьезный грех Саула. «Ешуа Амашех, наш Спаситель, Небесный Господь, Он тот, который после погружения в воду был введен духом в пустыню». И э, для испытания дьявола, то есть это один сорт дьяволов, есть, наверное, какие-то другие, которые исполняют компенсирующую функцию наказания в системе Тора, которая пропитана все творение, я уже учил об этом, и когда человек делает зло, высвобождается против него вот это ответное зло. Грех рождает смерть. Иаков эту тему немного разбирает. Есть, наверное, еще третий, такие более вольно бродящие дьяволы, против которых нам нужно противостать твердой верой и убегут. Но если Господь Бог проводит нас через какие-то испытания, подобно как Иешуа проходил через испытания, ты никому не можешь противостать. Почему Иешуа в пустыне не прогнал дьявола? Он противостоял ему словом, верой, но не мог прогнать его, пока 40 дней изнурительного поста не закончились. То есть он прошел какое-то испытание. Поэтому Иаков в параллель с этим пишет, когда мы попадаем в испытание от Господа, надо просить терпения, мужества, мудрости и пройти это, потому что ты никого не изгонишь. Но когда ты различаешь, и вот для этого должен, должен быть в нас... Это да, развлечения, духовный рост, опыт, чтобы мы могли противостоять злым силам. Ну, как-то так. На самом деле, эта тема крайне широкая. И я уже сказал, что я далеко не спец в этой теме. И, наверное, поищите более разумных э, разумных учителей на эту тему я повторяюсь тора это некая балансирующая система это не закон как переводит его сухо и даже когда апостол павел говорит и мы подчинились не а то, то то то мы толком не понимаем что павел пишет скажу вам по какой причине потому что чаще всего павел это отвечает, это то, что записано в Новом Завете, это ответы Павла на какие-то запросы, вопросы э, других верующих, которые с разных мест присылали ему письма с вопросами, как нам поступить в той или в другой ситуации. И проблема заключается в том, что мы не совсем знаем, что они спрашивали и, какой, и, какой, э, и какая, какого плана терминология была в их обиходе потому что скажем э, в каждой общине или в каждой группе общин выстраивается свой сленг и мы не вполне понимаем почему павел вдруг э, говорит про закон плохие вещи когда в римлянам в двадцать восьмом двадцать восьмой главе по моему в одиннадцатом стихе когда павла приводят в иру в рим для суда перед Кесарем он созывает верующих иудеев и говорит им, я никогда не приступил ничего из отеческих преданий, то есть он даже про Тору не говорит, он говорит даже... Толкование Торы я не нарушил никогда в жизни. А тут, когда вот читают Галатам Павла, говорят, вот, он противостал закону. Если так, так Павел тогда просто лицемер. Но мы не считаем Павла лицемером, мы считаем его апостолом еще Машеха. И Писание, которое он предлагает нам, нужно понимать в правильном контексте. Тогда они становятся полностью вдохновенными для нас и учат нас не ненавидеть Тору, а почитать. И понимать, что ей пропитано все, и она балансирует этот мир, как Иешуа сказал, мера за меру. Какой мерой меряете, такой будет вам отмерено. Еще я учил на прошлых уроках, что Бог сотворил человека то совершенным, дав ему сильнейшие интеллектуальные, физические, духовные способности. Но постепенно человек начал это растрачивать для того, чтобы описать эти... Огромные способности, которые Бог дал человеку, я использовал такое выражение, как фантазии Леона, пускай у вас будут свои фантазии, там можно много чего думать. И вот мы говорили на прошлом уроке, что человечество, которое достигло многого, я говорю многого, потому что с их уровнем мозга, когда пишут, они играли на музыкальных инструментах, то есть они из ничего их взяли. И они, по всей видимости, не только чувствовали, как музыканты, гармонию музыки. Для них она была в многомерном пространстве, когда они смотрели на э, железо или на медь. Я приводил вам примеры, которые некоторые комментировали по-другому, но у каждого из право комментировать. То есть они работали с металлом. Э, Сегодня с такими металлами можно работать, но значит у них тогда прямо от сотворения была способность что-то делать. Я рассказывал массу примеров о мегалитических шикарнейших строениях, которые в современной технологической базе мы повторить просто не можем. И я сказал, что это было вот что-то супер и тяжело-тяжело объяснить как это они все могли сделать, но Библия говорит, что они это, да, делали. И даже шестая глава Бытия говорит о, такое выражение, «И сказал Господь, всякая плоть извратила путь свой». То есть, по всей видимости, я не знаю, как по-другому истолковать, что они стали делать генетические опыты. И число этих генетических опытов возросло с того момента, как сыны Божии были соблазнены, Дочерями человеческими, или красотой волос, как говорят, дочерей человеческими. Помните, я поговорил, почему Павел пишет о покрытии головы. И они научили людей еще большим магическим вещам, запрещенным вещам, и тогда человечество опустилось во все тяжкие. И написано, что Господь даже поставил штамп на Поведение человека Хамас, высший уровень испорченности и греха. И сказал, не, не могу больше позволять оскорблять мой дух. Я смету это, это все с лица земли. И э, он говорит Ною, сделай, как я истолковал, эту посудину, который, над которой будут смеяться даже э, все вокруг. Потому что это, возможно, просто э, ужасная на вид посудина по сравнению с теми технологиями которые могли быть в то время у людей, и Бог спас Ноя, и всю его семью. Я говорил о том, что, учитывая, что от Адама до Потопа было полторы тысячи лет, и средняя длина жизни была примерно 800-850 лет, и способность рождать детей у женщин была практически неограниченная в современном формате, то вполне возможно, что погибла э, цивилизация в десятки раз, Большая, чем то, что мы имеем сегодня. Понятно, это очень сложно проверить, потому что э, биологический материал в соленой воде разлагается крайне быстро, и рыбы его едят. Но все-таки есть на то очень масса намеков, и я в прошлом уроке на эту тему немного говорил. Конечно, это тяжело воспринять, когда ты про это никогда не думал, или когда ты был под влиянием дарвиновской теории, что обезьяна, прыгая между деревьями, вдруг зацепилась за сук хвостом, хвост оторвался, она упала на землю, и вот тебе на Homo sapiens. На самом деле, мы сегодня, к сожалению, больше похожи на обезьян по сравнению с теми древними, потому что они были особенными. И я говорил о этих сынах божьих. И говорил, посмотрите на религии древних греков, римлян, вавилонян, индусов, индейцев. Э, и мы видим там много божеств, полулюдей, полу чего то еще, очень часто полуамфибий каких-то. И это говорит, что вполне возможно, что большинство нефалим, падших, тех, которые были детьми брака ангелов и женщин, Погибли во время потопа, но какие-то, наверное, спаслись. И потом, тем или другим путем, когда человечество совершенно свихнулось, стали лидерами, вождями многих человеческих э, племен, это записано в разных эпосах. Так это или не так, сложно судить. Но я предлагаю немножко другую картину, чем учит консервативное обозрение священных писаний, в свое время предложенное Августином. Она тоже имеет место быть, поэтому каждый избирает то, что он хочет. Никаких проблем нету. Окей, okay. мы идем дальше. И э, вот мы начинаем читать девятую главу. И я буду сразу комментировать, как, повторюсь, ц, ц, э, идея или... Тема данного урока «Разрушение гармонии в человечестве». В первой, Первое падение, когда Господь Бог выставил Адама из Эдема и прекратился вот этот совершенный шаббат в присутствии Господа, подобного заправки плана. Второе, когда человечество было ограничено самим Творцом в результате э, потопа. Э, взаимосвязью с природой, грех человека больше не мог губить природу, как и праведность человека не могла исцелять природу. И человечество стало предоставлено самим себе. И вот глава «Как разрушалось единство внутри человеческого рода», который после Ноаха до дней Вавилонской башни тоже значительно... Разросся и усилился. И, конечно, они уже не жили по 800 лет, но мы читаем там все равно о людях, которые жили 400 лет и которые, несмотря на некий провал в, своем, в своих возможностях, все равно были еще крайне сильны. И я тогда использовал такие смешные Цифры, что Адам был на 100%, уже его дети и поколение до потопа, скажем, было процентов на 70%, но после потопа они еще оборвались, обломались своих способностей, ну дадим им еще, что они были примерно на 40%, и если мы сегодня на 5-7%, то это все равно, скажем так, 8 раз круче, и мы совершенно не понимаем человеческие способности, на таком уровне. Читаем. «И благословил Бог Ноя» или «Ноах» на иврите. «Ноах» на иврите, с иврита это «покой». «И сынов его и сказал им, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». По сути, Господь повторяет им э, повеление, которое Он дал Адаму, за некоторыми исключениями. Он им не дает возможность «вы господствуйте». Размножайтесь, наполняйте То есть раньше господствуйте над всем Здесь этого уже не присутствует Потому что уже способности не те И интересный момент здесь Который потом я еще раз по -по -по повторюсь Мы помним, как, Бог проклина... как Ной проклинает э -э Сына своего сына Ханаана Сына Хама За грех, который делает его отец и некоторые говорят, как такое можно, что он хама не проклял. Потому что вот в этом стихе написано, Бог благословил Ноя сынов его. И есть такое на иврите э, понятие, что кого благословил Бог, человек не в силах проклясть. И, наверное, каждому из вас важно для себя применить этот стих. Если мы живем или стараемся жить праведно, то любое проклятие, выпущенное против вас, будет как ничто. И на это есть другие места Писания. Господь продолжает говорить с Нохом, 3-4 стих, все движущееся, все движущееся, что живет, будет вам в пищу, и также зелень травную даю вам все, только плоти с душою кровью не ешьте, ну здесь как бы мы видим, новая диета входит в рацион человека, кровь запрещена, то есть не только в формате Нового Завета, поэтому есть такое выражение, как э, заповеди Ноаха. И вот здесь часть этого, то есть мы должны уважать человека, мы должны уважать даже кровь живых существ, но с едой мы можем быть более, э, более креативными, если там в Эдеме и до потопа, по всей видимости, разр... то есть основным питанием человека были фрукты, то здесь Господь говорит, что вот э, мясная еда и зелень травную даю вам, только плоть с ее, с душой и с кровью не ешьте. И я перескакиваю, там все остальные слова понятны, как бы ну, ничего сверх я не вижу. 18 стих. Сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, были Сим, Хам и Афет. Хам же был отец Ханаана, но здесь уже вот как бы идет подготовочка к тому, что там случится. И я хочу сказать, что имена на иврите значат много. Шем, Сим это Шем. Вы знаете, сегодня, когда в иврите называют имя Господа, говорят Хашем. Шем именно над всеми именами. И вот как бы здесь даже по лингвистической составляющей есть какая-то невидимая особенная связь Шема с Творцом, про которую также Ноах прекрасно понимает. Увидим это дальше. Хам с это значит горячий. Он горячий такой был. А Яфет от слово Яфе или красивый. То есть он, наверное, был самым красивым, возможно, родился таким, но некоторые считают, что многие из имен, это не совсем имена, которые даны по рождению, а потом как никнейм, э, типа клички привитые, может быть так, может быть не так, такую практику мы тоже увидим позднее и поговорим об этом. Много-много лет назад, вы можете найти эту проповедь в интернете, я проповедовал на тему, которая называется «Войти в Шатры Сима», и я попросил наших специалистов найти ее в интернете, качнуть, и ее выставили на сайте нашего служения на Оазисе и на «Возвращенных на Сион». А, простите, в фейсбуке ее выставили. Кто хочет послушать, зайдите. Там пару часов разбора ситуации, которая произошла там, между Ноем и его детьми. Более подробно я повторю сейчас, но очень кратко, потому что не совсем хочу на этом сосредотачиваться сейчас. Я читаю с 18 стиха. Сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, были Шем, Хам и Яфет. Хам же был отец Канана, не Ханаана, Канаан на иврите. Сие трое были сыновья Ноха, от них населилась вся земля. Но и начал возделывать землю, насадил виноградник. И здесь мы не совсем знаем о формате времени. Вполне возможно, тут э, десятилетия прошли, может быть, даже столетия. Мы не знаем. От них населилась земля. Они по-прежнему были очень плодовитые, рождались дети, распространяя. И написано, «Насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженный в шатре своем. И увидел хам отец Ханана наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим». Смотрите, толковать, что там случилось – по этим стихам можно как хочешь. На эту тему есть целая масса мидрашей еврейских. Но на эту тему также есть книги, которые не вошли в канон. Книга Юбилеев рассказывает на, про эту ситуацию. И я вам так скажу, я повторюсь. Ни мидраж, ни неканонические книги мы не ставим на один уровень с э, священными писаниями, которые являются для нас единоличным авторитетом. Но я лучше воспользуюсь книгой, Ювлим, юбилеев для понимания этой ситуации, чем каким-нибудь фантазированием современных любых или иудейских, или христианских, академических заведений, когда люди попросту не знают, о чем говорят». И иногда знают, прошу прощения, что, может быть, оскорбил кого-то, но иногда это просто смешные вещи. Я на секунду здесь остановлюсь, дам вам просто пример. Помните, в Новом Завете Иешуа сказал такие слова «Если, тело твое, «Если око твое светло, все тело светло, если око твое темно, все тело темно». И вы знаете, если вы полистаете чисто библейские словари с толкованием именно этот текст, вы увидите целую-целую массу разных интерпретаций. И э, однажды я имел такое удовольствие сидеть с одним лингвистом, который преподает в Hebrew University, в еврейском университете в Иерусалиме верующим. И он мне говорит, ты знаешь, иногда смешно, и он, ну, я ему в плане понимания многих мест писания в подметке не гожусь, он говорит, «Э, знаешь, что я скажу? Иногда смешно, когда читаешь э, вещи, которые наверняка являются в оригинале хибраизмами, выражениями, сказанными на иврите в оригинале, но потом переводчики перевели их буквально, не понимая смысла. И он сказал мне на комментарии на этот стих про око светло, око темно. До сегодняшнего дня... Когда в еврейских закрытых коммунах, чаще всего закрытых таких ортодоксальных коммунах, собирают пожертвования для кого-то, то говорят, давайте им айн яфа. Айн яфа это красивый или светлый глаз, то есть доброохотно, а айн кеха или шхура, темный глаз, это... Синоним жадности. Вот и весь э, коммент на те разного уровня комментарии, которые давали непонимание, о чем здесь говорят. Так вот, книга Ювлим рассказывает эту ситуацию, и Мидрашим рассказывает, что же там произошло. Есть несколько э, версий, понятно, мы не знаем наверняка, что. Одна из них, что хам оскоплил своего отца. Для чего он это сделал? Чтобы у Ноя, ну так так толкуют, чтобы у Ноя больше не было детей, потому что Хам предполагал, что вот-вот будет дележ по жребию всей земли между тремя сыновьями и сыновьями их сыновей, и чтобы не было дополнительных конкурентов. Есть другое мнение, что Хам или Ханаан, его сын, надругался над Ноем. И вот Ной просыпается, и в гневе, не, мог, не, не сумев проклясть того, кого Бог благословил Хама, проклинает Ханаана. И вы знаете, что проблема там получилась большая. Вот я читаю, Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньше сын его и сказал, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». И здесь я хочу сказать э, тоже одно выражение, над которым, наверное, вы, узнав его, улыбнетесь. Иногда мы говорим людям старшего поколения, ты допотопный человек, ты вообще как бы в этих делах не соображаешь. Но если мы посмотрим, слова допотопных людей были намного более сильными, чем слова э, следующих поколений. И проклятие Ноаха по сути предопределила судьбу Ханаана и его всех потомков и опять-таки книга Юбилеев рассказывает интересную историю я не знаю как к ней с каким доверием к ней относиться я, я думаю что так было а вы как бы считаете как угодно что между тремя братьями Шемхам и Яфет был брошен жребий и разные земли достались им. Если вы зайдете в интернет и наберете древние карты или карты древнего мира, то вы увидите, что все земли названы именами внуков Ноя. И эти карты, они не такие древние, как история про Ноаха, которой уже примерно пять с половиной тысяч лет, а этим картам 2000 лет. И там как раз расписано все, вот как в 10 главе «Бытия, перечисления имен». Вся земля расписана этими именами. Вы увидите, это, это ну, как бы интересно таким исследованием иногда заняться. Короче говоря, э, земля, которая, в которой мы живем, Израиль, тогда она еще не называлась Израилем, э, она по жребию досталась Шему. Но Ханаан, так рассказывает книга Ювлим, забрал эту землю себе, потому что она ему сильно понравилась. Пришли к нему его отец, его братья, дядя его пришел, другие, и сказали, не делай этого, не забирай эту землю, потому что проклятие Ноха оберегает пределы каждого народа. И если ты не согласишься, то тебя проклятие Ноха убьет. Я еще раз повторюсь, я не знаю, как этой истории Относиться, но когда мы читаем в книге Исход или в книгах дальше: Туры, о войнах Божьего народа против заселяющих землю Ханаан племен, практически всегда Господь Бог, даже не Моисей, а Господь Бог давал им очень четкое страшное повеление уничтожить всех включая детей и женщин, не только воинов. И часто говорят, как Бог Ветхого Завета, такой злой, поощрял людей к геноциду. По сути, они знали все вот эти проклятия и были инструментами в руках Бога, потому что ханаан или ханаанские народы не только обесчестили и осквернили себя, проклятием колдовства, идолопоклонства. По всей видимости, там продолжилось вот это вот смешение нефилим, смешение какое-то, потому что вы помните этих гигантов, э, Анаким, которых видели разведчики, э, в глаза, перед которыми они были как саранча. Это опять-таки можно, конечно, образно описывать. Их было так много, а мы были как ничего перед ними, а можно и не так. Или тех Э, гигантов, которые здесь жили Которые описаны в других источниках Включая историю битвы Давида и Голиафа Который был 3,5 метра ростом э, Если я не ошибаюсь Он был 6 локтей Или 7 локтей Или Ог, который был 9 локтей Это примерно 4,5 метра роста И кто его знает, что здесь еще было Короче говоря Вот проклятие Ноаха Допотопное проклятие Как срабатывает но если мы продолжаем дальше, читаем 26 и 27 стих, не являются крайне интересными. Потом сказал госп... мной: Благословен Господь Бог Шема, Ханаан же будет рабом ему, и да распространит Бог Ефета, и да вселится Он в шатрах Шемовых. Ханаан же будет рабом ему. Очень кратко я просто. Истолкую здесь, но вот здесь говорится такие слова. Когда, вы знаете, в еврейской культуре никогда не говорят, э, Боже, благослови эту пищу, а говорят благословен Бог, давший эту пищу, здесь Ной использует такое же благословение для Шема. Он говорит, благословен Господь Бог, давший нам шема. По сути, Он чувствовал вот эту вот какой-то коннекшен, какой-то связь особенного уровня между Шемом и между Творцом Ханаан же будет ему рабом, повторяюсь, распространит Бог Яфета, как я говорил, Яфет это красивый и почти все евроазиатские народы это дети Яфета и по сути распространит, сделает его сильным и определяющим структуры этого мира, это исполнилось. И смотрите, все финансы э, мира находятся в Англии, Германии, Америке, в Китае. Э, и вот эта часть, связанная с Яфетом, она контролирует мир, ну скажем, с военной точки зрения. Та, та, та, тот же та, Те же Соединенные Штаты, та же Россия, тот же Китай. Или э, «яфет» — это значит «красивый». Мы видим, что на всех конкурсах красоты побеждает обычно Украина. Ну, я шучу. Или «Венесуэла». «Яфет». «Но! Да все лица он шатрах Шема». Вы знаете, «шатер Шема» — это не просто «иди погуляй» или «выпей э, вина и преломи хлеб со своим братом Шема». Шатер или Огэль, Огалей В этом значении есть много другой премудрости. И обычно шатер это место учения. Там где учатся премудрости. Помните Огэль Моэд, шатер, откровение. Куда Моше входил и получал от Господа милость. Когда про Иакова и Исава пишут... Священное Писание про Есава Пишуна был э, человек полей, а про Иакова Иш Огалим не значит, что он маме помогал посуду в оголе мыть, как некоторые толкуют. А то, что он был человеком учения, он заходил в шатер, чтобы сосредотачиваться и познавать Бога. Возможно, он слушал в шатре учения своего деда и отца. Возможно, Убегал в шатер Мелкицедека, чтобы учиться премудрости, или каких-то там других людей, которые знали тайны мира. Э, тайны мира знала какое-то количество праведных людей. Короче, Яфет в шатре Шема, по сути, шатер Шема, это вот эта книга которая называется в разных народах Библией. Это то, что дети Шема произвели, сыны Израиля. И если Яфет заходит в этот шатер и подчиняется этой книге, то он распространится и будет благословенным и сильным. А если он будет избегать вот этого шатра, то проблемы могут сопутствовать ему. И даже на вскид мы видим те проблемы, которые приходят в те страны, принадлежащие детям Яфета, которые отвергают священное писание Бога Израилева или Бога Шема и получают по полной за это. Но давайте двинемся дальше, и мы сейчас в десятой главе, мы двигаемся дальше в десятой главе, и она описывает порожденных Шемом, Хамом и Яфетом, и если вы пробежитесь по этой главе, то, и с карандашом желательно, то если вы пересчитаете все имена там присутствующие, то вы увидите, что число этих имен 70, и очень часто в еврейском богослужении используется эта цифра 70, допустим, Соломон, в храме своем поставил 10 минор. И мы знаем, что у минора есть 7 ветвей. То есть 7 на 10, 70. Постоянное ходатайство за народы мира. Позднее я поясню почему. Или, если вы откроете книгу чисел, и там есть четкое повеление Израилю на праздник Сукот приносить жертвоприношения разные. И одно из жертвоприношений, э, это бык. То есть большой бык И там есть определенное количество этих быков Посчитайте их Их тоже за, за время праздника Суккот Было 71 70 за народы мира И один за народ Израиля Но вот здесь мы как раз в 10 главе Читаем Как произошли эти народы 70 народов Кстати это выражение, которое вы наверняка Слышали от мессианских или еврейских учителей Тора имеет 70 лиц это тоже вот к этому выражению привязано, что каждый народ обозревает откровение Божье в своем формате, и то, что он получает, это очень правильно. Двигаемся дальше, я только одно место хочу прокомментировать, восьмой и девятый стих. Хуш, это один из сыновей Хама, родил Нимрода, сей начал быть силен на земле. Он был зверолов пред Господом, потому и говорится, сильный зверолов, как Нимрод пред Господом. Как я уже сказал, подобно слову «огель» или «палатка», «шатер», подразумевается «место учения». Зверолов – это всегда что-то отрицательное. Первым звероловом был Каин. Мы знаем характеристику Каина. Вторым звероловом в Писании назван Нимрад. Третьим звероловом был брат Иакова Эссавв. То есть зверолов это переводят часто как ловящий зверей, но есть и другой перевод этого слова, улавливающий своим языком. Я поясню, что это значит. И люди, которые в каком-то плане или пересекались с криминальным миром, особенно там эти вещи явны, или были э, ну, где-то пересеклись с человеком из криминального мира, видели, как некоторые люди обладают искусством языком улавливать тебя, то есть они тебя заставляют подчиняться им, это определенное искусство, и некоторые легенды, которые записаны у разных народов мира, не только у семитских, рассказывают про этого человека Нимрода, который имел много других имен, что он сильно усилился, что он каким-то образом владел теми тайными, смытыми потопом знаниями, которые оставили падшие ангелы. И э, он стал сильным, и он побудил людей начать строительство э, Вавилона. Про Вавилон мы через момент поговорим. Но, опять-таки, у нас на эти все вещи достаточно мало информации. И вы можете это, опять-таки, столкнуть в, в формат фантазии Леона. Но не только. Я слышал, многие говорят про эти слова, вещи. Читаем дальше. Итак, как я уже сказал, они все жили значительно меньше до потопного поколения, но все равно много. Были сильны. Они стали возрождать цивилизацию. Развивать знания или пытаться восстановить то, что смыли воды потопа. Э, пример опять-таки приведу. Если, не дай бог, проходит где-то война, то как ни крути, может какие-то технологичные вещи во время войны развиваются быстрее. Но если война разрушает какую-то страну, страна эта отбрасывается на десятки лет назад. И, по всей видимости, потоп подбросил или опустил развитие людей. И вот они пытались как бы найти какие-то вещи. К примеру, э, к примеру, мы сейчас через момент будем читать об э, том, что они стали обрабатывать кирпич. Я бы даже интерпретировал это по-другому. Раньше тоже обрабатывали кирпич, до них. Но после потопа, когда часть знаний оказались потерянными, они потеряли способность работать с мегалитами или трансформировать огромные глыбы корней, камней в то, что им надо, размягчая эти камни, или они знают, что с ними делая. И у них только осталась э, способность работать, они восстановили эту потерянную э, технологию работы с кирпичами вы скажете мне Леон про что ты говоришь кирпичи вон до сегодняшнего дня делают я вам хочу сказать да делают но все строители говорят что кирпичам которым 50-70 лет 80 лет которые более-менее по модерным технологиям делаются они через 50, 70, 80, 100 лет начинают просто рассыпаться в порошок. Но есть старые строения, которые часто, допустим, я из Беларуси, из города Бобруйск, и у нас там была так называемая звездная крепость, называлась Бобруйской крепостью, и она сделана из красного кирпича. И когда я был пацаном, то все бабушки, дедушки говорили, эту крепость построили немцы, там убили очень много еврейских жителей бобруйска и они делали это с кирпича и склеивали его яичным желтком знаете немцев еще в помине не было в Беларуси, когда эта крепость уже стояла но подобные истории они со всех мест любой красно кирпичные старинное здание сделано самыми различными изразцами говорят немцы его делали это вопрос, особенно когда ты видишь, что такие здания есть по всему лицу земли, и я не говорю, что это делали те вот послепотопные люди, но есть очень много древних строений из красного кирпича сделанные, которые стоят уже сотни, а может быть и тысячи лет, и они в прекраснейшем состоянии, то есть они там... Владели чем-то, что мы уже не знаем как. Опять-таки, это из домыслов. И это не определяет ни вашу, ни мою веру. Наша вера в суверенитет Господа Бога, который нам откроет все тайное. Написано, тайное станет явным в один день. И мы поймем тайны мира. Но сегодня ищущий ум ищет. Для чего я все это вам рассказываю? О падениях, обо всем. Знаете, вы получите ответ на следующий урок, и тогда все станет открыто. Для чего я рассказываю и часто включаю то, что называется фантазиями, чтобы увидеть, как Божий путь искупления начинает работать, но это только на следующем уроке. А сейчас я продолжаю говорить про Вавилон, но мы еще до него не дошли. 10 глава. Если вы посмотрите пятый стих, 20 стих и 31 стих, здесь говорится о Яфете, Хаме и сыновьях, и есть всегда приставка по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Это говорится, что вот дети этих трех сыновей Ноаха расселены были по земле. И когда здесь написано по племенам, ну это вот как бы семейство, растянутое семейство, одно побольше, другое поменьше, но каждая из них говорила на своем языке. И здесь используется слово лашон. Лашон в переводе с иврита обозначает язык, ну или язык мои родители говорили на идиш, я только идиш частично помина... понимаю, потому что это уже не был язык нашего поколения. Знаете, есть такие народные небольшие языки, не общие языки, а можно назвать их и общими, не имеет значения, язык, на котором говорит тот или другой народ. Вот они говорили этими языками, и запомните, это ивритское слово «лашон». «Лашон» — это обозначение, обозначение племенного языка. Если мы переходим уже в следующую главу, написано в первом стихе «на всей земле был один язык и одно наречие» в синодальном переводе. В иврите там другой текст, там написано «на всей земле был один сафа». Сафа – это другой евритское слово, которое переводится как язык, но это нечто больше, чем язык, это как бы международный язык. Сегодня аналогом этого международного языка или софа является английский, но по сути э, некоторые считают, что в том случае это было что-то напоминающее иврит. Почему иврит? Потому что когда ты читаешь Э, особенно историю сотворения на иврите, ты видишь взаимосвязь слов. Ты видишь, как слова, они чего-то обозначают больше, чем просто набор склеенных букв. Итак, на всей земле был один сафа, помните, было много лошанот, 70 лошанот и один сафа, язык, который все объединяет, и одно наречие. Слово «наречие» перевели из ивритского слова «дварим ахадим», можно перевести как «слово», но «давар» также является вещь, и если вы откроете любой ивритский словарь, вещь. Довар — это не только слова. Это также -э -давар говорят, а шулханазы -э довартов. Этот стол — хорошая вещь. Или, вау, ешвахадовартов, -э твои часы — это хорошая вещь. О, у тебя хороший микрофон. Довартов, можно сказать. Хорошая вещь у тебя в руках. И здесь я хочу вам сказать. Мы живем совершенно в другой век. По всей видимости, мы не настолько развитые, как те. Но у нас каждый народ сейчас говорит на своем наречии или на своем языке лошон. Но мы все стараемся более-менее знать английский язык, если мы хотим коммуникировать со всем миром. И у нас в нашем поколении есть давар и хад, одна вещь, которая общепринята во всех народах. И это не iPhone, Это не iPhone, Есть что-то более принятое во всех народах. И я назову это словом интернет. Если мы вдумаемся сегодня, народы мира объединены, объединены английским языком и интернетом. И даже интернетом они объединены больше, потому что если вы не знаете английский, то вы зайдете в Google Translate, напишите письмо на любом своем языке, и оно переведет вам куда надо. Но интернет это не только Крутой переводчик. Сегодня на интернет-основе подвязаны все структуры, в которых мы живем. Электричество контролируется интернетом или программами интернета. Э -э водоснабжение, финансовые потоки. Сейчас не перевозят мешки с деньгами, а делают клац по клавиатуре, и на счет того или другого человека или организации переходят платежи. Суплай, подвозка продуктов. То есть мы уже даже не в аналоговой системе, когда нужно было факс послать. Сейчас мы послали имейл, и все решено. И вот только на секунду подумайте, что вдруг в результате какого-нибудь катаклизма Обрушится весь интернет. Вот он обрушится. Вы знаете, что это будет покруче бедствия, чем большое цунами. Потому что обычно цунами, которые в нашем поколении происходят, это вещи, которые больше э, э, локального. Об... А здесь оно все бац и все сразу в один момент перекроется. Пока мир вернется к аналоговой схеме управления всем, я отвечаю вам, десятки миллионов людей погибнут. Потому что не будет ни водоснабжения, не будет электричества, ну, в больницах будет просто мор. Но не только в больницах. Будут восстания на улицах. Потому что магазины не будут получать суплай. И люди будут просто грабить, и будет страшная вещь. Так мы, сейчас услышите меня, на 5. 7% нашего мозга за последние 20 лет стали настолько зависимы от дворим Ахадим, от интернета, который объединяет нас. Они на 40% мозга были объединены какими-то вещами, о которых мы не имеем никакого понятия, что это. Я думаю, это было что-то энергосистемное, которое по, по, по, вместе с энергосистемным объединением также также э, поддерживала какую-то передачу информации. Это объясняет э, одинаковость разных строений по всему лицу Земли, как будто ну, делились опытами чертежами, и чертежами. Дел... Ну, это это опять-таки из области фантазии Леона. Но давайте прочитаем немножко еще текст. Второе, 10, э, 10 глав... 11 глава, 2 стих. Двинувшись с востока, они нашли в земле Шинар, равнину, и поселились там. Это территория современного Ирака. И сказали друг другу, наделаем кирпичея божьим огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. Земляная смола, смола это есть в районе Мертвого моря. Есть такие ямы с асфальтом. Он греется источниками, и вот его мажут как... Масло на хлеб, и, бам, оно замирает на веки. Короче говоря, 4 стих. «И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя». Некоторые переводят «и сделаем себе имя против Бога». То есть покажем ему, что вот мы построили такую высокую башню, и даже если опять воды потопа, я сейчас включаю интегрально «мидраж», упадут на землю, то они не утопят нас, потому что башня будет выше высоких гор, и мы там спасемся. Сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земле, По лицу всей земли. Э, откуда взялась последующая информация, я не знаю, но некоторые говорят, что на э, этой башне было выстроено два культовых пульхана, место поклонения. Один был посвящен божеству с именем Мардук и второй с именем Иштар. И я не знаю, откуда взялась эта информация, где-то я ее читал, и я не знаю, насколько правдива эта информация, потому что от Вавилонской башни следа не осталось, даже только предположительно примерно знают, где она э, находилась. И то по оплавленному в стекло, кирпичу, который находили, находил в прошлом, в 19 веке, один немецкий э, исследователь, археолог, и потом еще англичане там копались. Но точно, точно, ничего не известно. Но... Четвертый стих говорит, сказали они, построим себе город, башню высотой до небес, сделаем себе имя против Бога, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Сошел Господь посмотреть, Господь, город и башню, которую строили человек. Сказал Господь, вот один народ, и у всех сафа одна. И они начали что-то делать, и не отстанут до того, как задумали, то есть в единстве. Сойдем же и смешаем, невла. Слово смешаем от еврейского слова невла, о... Ливальвель, Либальбель или Бавель Вавилон. Смешаем их э, язык Сафа, чтобы один не понимал речи другого. Короче говоря, что там случилось? Случилось вот что: э, они стали выстраивать место избавления от возможного потопа следующего, второе: они там развили культ Мардук это синоним Бааль или Ваал. И там э, были какие-то человеческие жертвоприношения. Иштар — это культ обожествления плодородия земли. И э, у Иштар есть много других имен. Это и Астарта, и Артемида. Помните, когда у Павла в Ефесе были проблемы, то жрецы Храма Артемиды и поставщики этих скульптурок или этих э, идольчиков маленьких Возмутили, что он лишает их дохода Артемида это синоним, иштар, плодородия. В этих храмах была так называемая храмовая проституция Когда люди спаривались э, и создавали какие-то оргии Чтобы тем самым прославить плодородие земли Что интересно в древнем мире вот и поклонение Мардуку и Иштар тоже очень здорово распространялись, как я только что сказал, под другими именами. Но все это осталось и до сегодняшнего дня, только без э, религиозной окраски. К примеру, то же служение Мардуку, бесчисленные войны, убийства, аборты. То же самое служение Иштар, вся вот эта вседозволенность сексуальных многоориентированных персон. Это то же самое, только без религиозного ореола. И что интересно, если вы читаете книгу Откровения, там в один момент, будущий момент, один ангел говорит, воскликнул ангел, пал, пал Вавилон. А мы говорим как? Пал в будущем. Вот же, мы видим раз, разрушение в, 10, в 11 главе Бытия. Наверное, нет. Наверное, концепт Вавилона, смешение, сейчас я поясню, что это такое, остался до сегодняшнего дня, и только так же перед возвращением Иешуа с небес, эти последние человеческие бунты будут подавлены. Не то, что Бог сделал человека рабом, нет но освободит его от рабского бунтарства, греховного, искривляющего славу Божьего творения. Окей, okay, читаем еще раз. Сойдем и смешаем невла их языки, сафу, сафа, язык, который объединяет всех. Так вот, э, на языке тех мест, акадский язык, слово «бавель», переводится как «врата Бога». По сути, они говорили, мы построим Бавель, башню до небес, и как бы войдем во врата Божьи. По сути, та же самая идея, которая в свое время искушала Хаву, Еву. Э, вкусите от этого плода и будете как боги. То есть поднимитесь сразу на какой-то сверхуровень. И здесь народы как бы говорили, да, сделаем, но на иврите, я только что истолковал от слова невла, вавилон, это значит смешать. Господь взял и удалил от них сафа, объединяющий язык, и по всей видимости, объединяющий дворим, энергетическую или интернетовскую систему, я не знаю что. И в этот момент каждое племя осталось со своими убеждениями, со своими знаниями, без всякой возможности коммуникировать друг с другом. И произошла просто гуманитарная катастрофа, потому что народ прекратил понимать друг друга, возможно, сопровождалось стычками, а возможно, я опять-таки фантазирую, что-то с небес сошло, сожгло всю эту Вавилонскую башню до состояния оплавленного стекла. И народы в шоке распространились по земле из этого места и уходя они уже не имели никакого понятия где они что они и зачем они у них перед глазами остались суды божьи их мозг потерял подпитку от коммуникации с другими группами людей где они могли делиться какими-то своими вещами они потеряли путь у них только запрограммировалось поклонение Ваалу или Иштар, Мар Мардуку или Иштар, неважно, с другими именами и пониманиями, они вдруг усвоили, что народ или племя племени враг, и вот тогда тьма опустилась на землю, и вот тогда идиллия между человеческим родом просто разорвалась. И мы имеем такое выражение «дремучее средневековье» указывая на какие-то сложные года 13-14 века нашей эры. На самом деле дремучее состояние человека пришло вот там, в Вавилоне, когда человек был полностью деградирован, когда они потеряли способность понимать старые мудрые вещи, когда у них была полностью сокрушена связь с Творцом, про творение тоже не о чем говорить, люди оказались рассеянными в следующей главе в 12 мы будем учить как бог избирает авраама и включает механизм исцеления мира но это будет на следующем уроке а здесь мы видим как вот эта тьма этот бельбуль вавилон сокрушил и вот что я вам хочу сказать этот вавилон несмотря на некоторые прорывы там и здесь он по-прежнему господствует в глазах, головах людей, в том числе, к сожалению, и многих верующих людей. Когда мы какие-то вещи путаем, мы не знаем, как справиться с этим. Они, да, существуют, это духовный мир, но это не бес попутал. Это были все человеческие решения. И когда человек зажигал огонь, естественно, были разные духовные силы, которые туда подбрасывали дровишек, но это все решение человека, человеков. Именно поэтому нам важно так, важно молиться за направляющих нас и за лидеров, потому что от их многих решений зависят и наши будущие э, шаги. Но здесь мы видим деградацию, вот этот еще один страшнейший шаг вниз. И так я разбил ту до Вавилонскую или включая Вавилонскую трагедию мира на три. Уровня деградации, разрушение идиллии с Творцом, разрушение идиллии с Творением, разрушение идиллии гармонии в человеческом роде. На самом деле, если вы захотите, вы сможете это разбить на 7 шагов, на 10, на сколько вы захотите. Но я хотел как бы немножко глобально показать картину. Еще раз скажу, если кто-то не согласен, вообще никаких проблем нет. Моя цель была показать, вот оно состояние человека. И со следующего урока мы будем учить о шагах восстановления, как Бог делает нечто, используя Авраама, его детей, народ Израиля, грядущее пришествие, Иешуа. Мы поговорим обо всем этом в следующий раз. А пока желаю вам благословения. И пишите комментарии, если хотите. Если нет, потом будете писать. Потом сделаю, может быть, какой-то разбор уроков. Пусть Бог благословит всех вас. Шалом из Израиля.